Впрочем, в двоих, блин, за 200 баксов оно того не стоит. Сэм, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова будем играть в Киберпанк 2077. Забавно, да, представлять, как люди 2077 года будут случайно натыкаться на эту игру и думать, блин, как же тупо люди из прошлого представляли наше время себе. Это как сейчас смотреть фильм «Назад в будущее», где представляли 2015 год, что машины летают, все такое ультра-хай-тек. И нет, нет, все не так, все не так безоблачно и не так технологично, как мы представляли И, кстати, странно, что мы все представляем себе будущее, как вот что-то такое полу, знаете, как будто разрушенное Как будто мы на своих же пытаемся что-то строить и а руины, причем еще даже и не разрушились до конца. То есть вроде бы все выглядит как технологично, но в то же время в каком-то упадке, как будто люди, которые это делали, еще в той жесткой депрессии находятся. кстати говоря, мы пришли домой. Мы пришли домой и мы видим о, множество соблазнительных рекламных роликов. Нам недостаточно на одном телеке смотреть. Оу. <сужит> да, да, да, да. Кстати, да, детям нельзя смотреть эти ролики. Дети не должны смотреть эти летсплеи. Кто бы что ни говорил, я считаю, что это все-таки влияет. А, нам надо нажать, да. Э, какая, куда нам нужно? Вернуться домой, поехали. Тут так много интерфейса, задания от T-Bag. Я не прочитал. Ладно, мы сейчас поднимемся. Тут очень много всяких данных на экране. Мне трудно по первой ориентироваться. Надо привыкать к этому. Здоров, ребят. Чё, -чё мутим? Они вообще на мне... А, могу поговорить с ними? Так, я нажал говорить. Они не стали со сам... Погоди. Погоди, я что то не понял. Что? Что значит нет? У меня жена! Прошу! Он нас убьет. Вы знаете меня, ребят, что... Надо... Я, я всегда пробую такие вещи в играх. И оказывается, что тут все возможно. А! Оказывается, все возможно здесь. Вот так вот Евгений взял и нашел приключение на свои длинные ногти. У нас стейлз, у нас телс, у нас телс. Полиция! А, полиция! А, стой! Стой! Все, все, все, все, все, все. О, боже мой, две звездочки! О! Как вы здесь оказались, полицейские? Черт! <свёздит> Но мне очень нравится, что игра позволила мне убить человека, потому что я теперь этого точно делать не буду буду ста стараться быть аккуратным. <свёздит> Ты что здесь делаешь? Что это перестрелки? Не домой! Все, три звездочки! <свёздит> а! <свёздит> да, блин, только игру, игру начал, ну только начал. Что за отстой? Где мой шприц? Хорошо, буст. Все, я должен... Не совсем чуть-чуть до дома-то осталось. Побежали. А -а -а! Нет, я домой. Я домой. А, -а, -а! вы что здесь делаете? Они меня дома уже ждали. Откуда столько их в моем доме? Что вы делаете у меня дома? Загрузить с контрольной точки. Ладно, хорошо, мы проверили. Мы узнали. В этой игре можно убивать кого хочешь. Это супер круто. Откуда мы теперь начнем? Наша репутация изменилась, мы стали плохими людьми теперь. Но голос все еще у нас прекрасный. Такой доброго человека. Так что не переживаем. Ладно, да, мы поднимаемся. Придется заново подняться, трать, потратить на это время. Давай, сканируй меня, поехали. Добрый вечер, найт ответить. Забыла сказать. У знакомого для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты Итак, дала вам поручение Которое станет вашим первым шагом в развитии нейтранерских навыков Красиво Прям хочется побегать по этому городу И узнать, он действительно такой свободный Ребят Нет, нет, не ищу прошлый раз я их случайно нашел Но вообще Чисто проверял, просто проверял Подобрал. Раза за ремонт платили. По моему нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Ити... Просто ради интереса здесь есть возможность э -э -э отключить все вот это. Короче, здесь нельзя отключить э -э -э -э нецензурную лектику, поэтому, ребята, имейте в виду. То есть ты <связь> да, тут прям все, прям очень жестко есть, выражается. Ну, в смысле, это прикольно, на мой взгляд. Главное, а, чтобы это все звучало, знаете, аутентично. Если там будет специально заставлять... Чувствуется, когда мат вставляется, лишь бы вставить? И тогда это уже так немножко кринжово. Ладно, мы дома, давайте душ примем. <с> у меня все время, если я думаю, блин, я что ж за женщину играю? Вот что это я же я просто сделал специально, сам поставил. А, хорошо. Я сам поставил себе длинные ногти. Я в одежде. Я в одежде в душе, черт возьми. Нафиг я это сделал. Ладно, давайте полотенцем надо вытираться. Нет, не обязательно. Будем мокрый ходить. Итак, лечь спать наша задача. Но открытая ник. с оружием! И у нас пока вообще что-то ничего нету. Ваш тайник это защищенное хранище, которое доступно во всех убежищах. Понятно. Тут можно будет модифицировать, да? И прочее, прочее, прочее, прочее, прочее. Ясненько. Стоп. А что тут написано? Открытая ник. А. Ой, я сюда... у меня сюда глаза разбегаются, когда я вижу вот это вот все. Надо все читать, да? Надо все изучать. Так, неохота, я казуальный игрок. Мне хочется просто взять и... и пулять. Хорошо, у нас есть пистолетик. Вот это снаряжение V. Это вот сейчас у нас есть. У нас есть вот этот шмот. Есть в хранилище обычное, обычное, обычное. У нас уже какое то прикольное, Не знаю, что это такое. Торс у нас прикольный. Укороченный свитер, любимая футболка. 6,3 единицы брони. 5, 3. Так, окей, хорошо. Стоит не так уж и много. А это что? Кроссовки и еще одни кеды. 3 единицы, 3. Ага, может быть вот это убрать? Это мы что типа сделали? Мы типа это сложили. Да, мы это сложили. У нас есть брюки 3,9. 3,8. На, на нас в принципе самое все прикольное, да? Получается одето. Да. Из оружия. На самом деле тут вообще ничего нету из оружия. Тут у нас есть пестоль. Используется тот, что получше. Хорошо. А вот этот. Также используется у нас э, пистолет получше. Но у нас здесь есть вот еще что. Например. Вот этот вот. Этот дробовик, да, получается. Можно бы его использовать. Ой, я его положил. Как его... Как его заюзать? Ладно, хорошо, вот это можно... А, вот есть иконка сразу, которая показывает, что это хуже. Все, складываем. Потом продадим, наверное. Окей. Ну... Все, мы изучили вроде как... Последняя игра в спасателей. Все, спать. Последний РПГ, в который я играл прям очень, так, знаете, замороченно, это была Диабло 2. После этого меня ждал огромный перерыв. Вплоть до сегодняшнего дня. <с Nepom>! я отучился читать вот эти все цифры и прочее. Стари. Делать анализ предметов, которые у тебя есть. Сидеть, разбираться, заморачиваться. Так. Ну-ка, это что такое? Выпить? О, мне звонят. Джеки. Ты что, не спал? Нет, спал. Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Болезнь нет, через биомон? Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Прикольно же может быть такое, да, в будущем, когда у нас будет электроника и программное обеспечение внутри, что на у нас будет новый тип болезней, именно вирусы. Так, опять. Ри Привет, Ви. Реджина. Это Реджина Джонс. Здравствуй. Тебе нужна у Отсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Как-то не верится, да, что... После... После вот этой пандемии, которая сейчас творится у нас, после всего, что люди пережили, в 2007 вот так вот народ будет выглядеть. Потому что, ну это же это произвол, это кошмар, это антисанитария. Неужели люди в этом году не научились убирать мусор нормально? Неужели все пустили на самотек? Или это выгодно так держать в таком состоянии людей? По идее, если я спрыгну, мне кранты, да? Хорошо, встретиться с Джеки надо. В целях экономии времени и не проходить эту игру миллиард лет Опять же, я не уверен, что я буду до конца проходить эту игру, поскольку я такой человек Я быстро теряю интерес, особенно если игра становится, знаете, очень сильно повторяться начинает И ä, тут нужна ваша поддержка Чем больше ваших лайков, ребят, тем больше тем больше мне будет хотеться это играть Новый чип 5 лучших работодателей на за 2007 год 77 год. Прочитать сообщение. Настало время вновь представить наш ежегодный список самых крупных и престижных корпораций Найт-Сити. Кто предоставляет оплачиваемый отпуск, кто оплачивает сотрудникам страховой полис траума ТИМ, кто обеспечивает скидки в детском саду и службах охраны детей. Читайте в нашем рейтинге. Первое. Арасака, всемирно известный японский дзайбацу. Вновь вышел на первое место. Эта корпорация оснащает рабочих самыми современными имплантами, и отобрать их можно всего за дв... отработать их можно всего за 20 лет. <laughs> Господи. Второе место. Милитех. Крупнейшая компания Америки по производству оружия. Предоставляет сотрудникам скидку до 50% на все оружие Милитех. Это надо запомнить. Хотите подарить всему семейству ПККП-31? Значит, Милитех ждет вас. Биотехника. В 2077 году бронзовую медаль получает биотехника, где предоставляют до 6, да-да, 6 оплачиваемых дней отпуска в год. Кокантао. Крупнейший в Китае производитель техники и оружия дарит сотрудникам золотой полис Траума Тим. За 50 лет отработки вам ни минуты не придется беспокоиться об оплате страховки. Ты всю жизнь, просто ты всю жизнь посвящаешь своей кор какой-то корпорации. Это вот, это, блин, один из таких моих страхов таких неприятных будущего, что ты будешь присвоен, твоя жизнь с самого рождения будет присвоена какой-то корпорации, и это все, это будет твой лимит, твой предел. То есть изначально будет сразу отображено, короче, типа, сразу будет предрешено, кто будет элитой, кто будет не элитой. На, отчасти, наверное, капитализм ругает вот именно за того, что представляет однажды его вот таким вот. Да на самом деле любая политическая система, экономическая система в утрированном своем виде представляет ночной кошмар, <смех>, мне кажется. Во всем надо искать баланс. Поэтому хорошо, когда в полит политике есть, знаете, правая, левая сторона, и они друг с другом вот так вот пытаются все время бодаться, и в итоге образуют какую-то золотую середину. Окей. Корпорация Найт. В плане бюджета и амбиции, Найт не сравнится с крупнейшими международными корпорациями, зато там точно знают, как избал, избаловать сотрудников. Корпорация Найт пробралась в пятерку лучших благодаря своему недавнему заявлению о снижении обязательной рабочей недели до 80 часов. Окей, если вы хотите проводить больше времени в кругу семьи, вам наверняка понравится здесь работать. Просто жесть. А еще жесть. Вот представляете, с тех пор как я потерял голос свой, я до сих пор чувствую, как мне тяжело дается да? вот, просто триндеть на камеру. Здоров. Давай, еще, 20 раз. Ты сможешь. Вообще-то у тебя бицуха механическая. Это нечестно. Uh -huh. Что-то смысл в этой кнопке говорить, если все просто yeah? угукает. Да. Угу. Может быть, у меня навык общения плохо развит? Давай, чувак, можешь. Модеж. Думаю, новый мальчик для битья Этот? Даже интересно, как он справится с таким, как ты Давай посмотрим Да Давай Заодно получим все рукопашки Легче на ногах. Все время в движении. Так Ваши кулаки могут быть гор грозным оружием В кулачном бою вы можете как наносить удары, так и блокировать выпады врага Особенно с моими ногтями Так Итак, погодите, погодите, стоп Быстро атаковать. Блокировать право, ага. Все, я понял. Такие мягкие у него ручки. Посмотрите, мягкие ручки. Да. Уху. Фига, он связки делает. Получил... Привайся, да. я... я смог. На Хо -хо -хо, он нагнулся Привайся, передо мной. Потаскаешь. Что ты имеешь в виду? Что у тебя есть насчет боев? Он хочет меня в бои пригласить? Ну все, Этот город меня ну, поглощает да. своими И соблазнами. У тебя на ринг. Есть чутььё, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы. Ты просто льстишь. Ты не просто не льстишь мне. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду, как твой агент. Я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Э, справедливо? Справедливо. Я и говорю, у тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в кабуке. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Победить всех соперников и выйти в финал. Ну ладно. Это вот наше задание, добраться до места боя. Подожди, мы должны были с Джеки встретиться. Как нам посмотреть... Как нам посмотреть все наши задания? 3. Сообщение. Тебя ждет, не Прям С... после Смотри, пара слов о твоих соперниках. Кабуки, сюрприз, приедешь увидишь. Ароя, бак из шестой улицы, мерзкий хер. Глен, Цезарь, кулаки как кувалды. Клуб животных, лосиха, легендарная тетка, кого угодно расплющит. Хорошо, окей, отслеживает задание. Пойдемте драться, Джеки, прости, у меня тут есть дела поинтересней. А, там надо, надо же нажимать. От уже была ц... Время Сошло... <соспорядок> Ладно, я просто попробую, сейчас мне надерут задницу, и потом посмотрим, что дальше будет. Я уже чувствую свободу. Я даже нервничаю перед боем, я же не уверен, нифига Так, раз, два, два и, и ногтями глаза Глаза выковыривать И лицо царапать, и цеплять за волосы Вот такой у меня Такой апперкот и за волосы Давай, открывай, не там, Какие медленные лифты здесь Не могли в 2077 году лифты-то нормальные придумать? 600 метров ладно, бегом о, блин! Что такое? Заявки на расследование, полиция заплатит вам за помощь. Окей. Я думаю, загрузка города начинается. Нет, нифига. А, погоди, Джеки! Ладно. Потом с боями разберемся тогда. Блин, я тоже хочу пожрать. Ааа... Погоди, погоди. Поговорить с Джеки. Все-таки. Реджина, ага, Тебег. Это вот мой телефон, да? Потом, что у нас есть? Есть вот троечка. Зада... Создание, снаряжения карты персонажа. Со... Открыть журнал. Боже мой, как много всего! Итак, первое это второстепенное задание, а кровь и кость, очень высокие, как много всего! А это завершённое, да? Каждому свой. Забрать заказ заказанный пистолет Уилсона, добраться до места боя в Кабуке. Вот, я хочу вот это отслеживать. Все. Джеки, я скоро подойду, ты пока хавай. Слушайте, ну да, прям это город, вот он такой живой. А, тихо, тихо, я иду сюда против толпы. 650 метров, что-то далеко. И что, я могу прям каждому... Все наладится. Все наладится, да. С каждым могу пару слов перекинуться, прикольно. Э, нас, походу, не представили. Да ты вообще не знаешь меня. Тебе заняться не? Окей, сорян. Слушайте, такое разнообразие людей. Посмотрите, они все разные. Такой толстячок забавно идет. А я могу тырить машины? Здрасте, я к вам. Э, перехватить управление. Мне не хватает кулаков. У меня четыре кулака из шести. Ладно. Я себя ударю. Что будет? Выносливость. Хорошо, просто выносливость теряется. Ладно, побежали. Потом вернемся к Джеки. Yeah. Такая картинка киношная прям Еще не хватает каше вот этих полос черных Снизу сверху, было бы прям совсем кино Блин, камера трясется, я не знаю Это не очень приятно Что-то я не нашел настройку, как убрать вот это дрожание камеры Я просто боюсь, что вам это не очень приятно будет смотреть Да и мне не особо нравится Резко немножко. Чуть-чуть плавнее бы сделали, было бы лучше. Тем более, что когда ты сам бежишь в реальной жизни, у тебя ничего не трясется. У вот тебя как-то э, мужичок все стабилизирует. Блин, как прикольно здесь. И выносливости на, на самом деле очень много. Прям бежишь и бежишь. А, вот сюда, я перестал бежать. Так. Ну, мы-то с вами нарушаем правила, да? Хоп. Хоп! А, мама! На капот упал! На капот упал! Ты что делаешь? На тебе. Окей, опасно здесь переходить дорогу вот так. Но я люблю опасность. Опасность это второе имя мое. Да что тебе надо? Отвечаю, отвечаю. У меня завелись крысы. Я понимаю, проблема не новая, только мои крысеныши чуть больше размером и одеты, как тигринные когти. Самая крупная из них некая таки и мочи. Сделай одолжение своему фиксеру. Проведи теротизацию. Все данные уже у тебя. Окей, прочитаем. Чип, заказ, нейтрализация. Ага, это ладно, это мы потом почитаем это сообщение. Сейчас сначала бои. Евгений решил, Евгений сделает. Давай, мать ваша! Кто здесь? Кто со мной хочет драться? Только я смогу себя победить. Вот настолько я силен А ну отдай. Новый чип. Жив-здоров. О, тут все завалено. А куда же мне идти? Вот сюда, прямо. А это что такое? Подключиться. А, мерзость. Итак. Добычу данных. Мы типа можем сейчас взламывать? Окей, один... Си. В смысле, я нажал... Не выполнено. Что-то происходит. 55. Установлено. А, мы типа... Я помню. Хорошо, мы какой-то... Что-то мы, демоны, отправлены. Взлом протокола. Окей, okay. открыть способности. <звы> uh, доступные очки характеристик один, Доступных очков способностей. Мы можем повысить себе хладнокровие, поскольку критический урон увеличивается на 2%. И все виды сопротивления повышаются на 1%. А урон при скрытном передвижении увеличивается на 10%. Окей. Okay. Ммм... Mm. Смертельная поступь Во время скрытного передвижения урон от оружия с глушителем увеличивается на 25 Вы можете обезвреживать врагов с воздуха, ничего не подозревающих Ага, не убивай их при этом Скорость скрытного передвижения повышается на 20% Прекрасно, как мне это зажать? А, вот Купил Дом тысячи стилитов Вы можете метать ножи и Ага Это мне нравится? Есть. А есть невозмутимость. Обезвреживание врага вызывает невозмутимость на 10 секунд и повышает скорость передвижения на, на 2%. Суммируется до 1 раза. Все виды сопротивления повышаются на 2,5 каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. А, все. Доступна еще одна очко характеристик. Может быть, силу прибавить? А, мне не хватает, да? Прикольный звук. Так. А куда... Куда очки характеристик? А, подожди, может быть, вот так вот? Да, мы вот так можем впендюрить. Окей, хорошо, давайте. Реакция. Уклонение от врага. Давайте вот реакцию будет так. Все, мы себя прокачали. Вот, сюда. Здрасте. Оп! Ну да почему? Я что-то не понял. За что? Я же пришел на бои. Все, уходим. Тихо. Секунду. Прячьте меня, девочки! Спрячьте меня, пожалуйста! Все, прячемся. Музяра офигенная. Он меня видит? Блин! Какая хреновая у меня способность скрываться! Бегом, бегом, бегом, бегом отсюда! А нет! Черт, паркур здесь не работает. Сюда! Целая куча здесь, ребят. Я не этого ожидал. Я вообще не этого ожидал. Так, Гейти, где наши кабуки? Вот, отслеживает задание. Гейти, я что, вообще Ты не туда не пришел, получается? Я не туда пришел? Я не туда пришел! Когда мне позвонила эта Тибек, она дала мне задание, я его принял и не обратил это внимания. Вот что они начали на меня охотиться. Простите, друзья, я невнимательный пипец. Все, я ушел, я ушел, ушел. Мне не нужна битва сейчас. Мне нужна другая битва. Ну все, все, ну все, музыка, прекращай. Успокоились, пошутили хватит. Ладно. Мне потребуется время, чтобы к этой игре привыкнуть как следует. И надо все время читать задание Справа. Погоди, в какую сторону нужно пойти? Вот сюда. Блин, ну город офигенно сделал. Мне очень нравится. Ты куда? Может быть сюда? Заперто. Да нет, я вообще ничего не делаю. Блин, ну вот. Мы тут. Открой дверь. О, нет. Сейчас попробуем, может быть, нам как-то получится забраться здесь. Попаркурить не... Нет, нельзя. Хорошо, я вижу там указатель, дорожка показывается, куда нужно идти, но я что-то мне показалось, что она мне обманывает. Давайте еще раз попробуем. Вот мы вот так вот обходим. Вот так вот заходим. Помойка. Разве что вот эта дверь Которая закрыта Пожалуйста Что там в большом мире? Не знаю Вы настаиваете, кажется, да? Чтобы я паркурить начал <скоррик> <пфф> <пфф> Так, погодите Теперь мне любопытно Да, блин, хватит Ой, прости! Прости, пожалуйста! Весь твой бизнес запорол, кажется. А, вот, мы можем выше. Мы можем выше. Ну, это же подпольные бои, да? Видимо, здесь как-то нельзя просто взять и зайти. Надо... Ты должен проявить выдержку. Или просто заниматься ерундой. Нет, все неправильно делаем. Нам нужно как-то вот наверх. Погодите, вон лестница. Я вижу. Евгений спокойно так ходит. Просто по дороге. Машины мимо него проезжают. Нам сюда надо. Однако мне нравится, что здесь можно лазить повсюду. Возможно, будут видосы в интернете. Как люди паркурят в этой игре. Yes! Есть! Здорово. Я драться. Который из вас мой соперник? Я. Ты? Почему а, близнецы? Вы один за другим значит. Так не договаривались. ну что уж, кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела это один человек. А, в смысле У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. А сиамские. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один, один человек на, два, на тела. два тела. Мои дела делают все вместе. Уу. Вообще все. Ну ладно, давайте драться. Окей, тогда поднимем ставки. Почему-то это недоступная опция? Нельзя. Ладно мне похер. Если вдруг третий братишка объявится, могу и ему вломить. Ну что? Сейчас я хочу. У тебя проблем нет. Посмотрим, как оно тебе поможет в драке. Ну что? можем начинать? Фу, давайте. Я могу просрать сейчас, вы знаете. Вы смотрите. Ага. Три. Ну а теперь я. что за манеры? Так, так, хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Теперь чуть-чуть отойдем. Стоп. В сторону. Он на перкод, да? Ударил Хорошо меня. Так. Стоп, в сторону. Оу. Назад. Назад. Теперь удар. Удар. Удар. Уау. В сторону. Против двоих, блин. За 200 баксов, оно того не стоит. На. Похари. Похари. Пороже. Все. Свалил. Пинать. Пинать его. На тебе. По-моему, я вот так неплохо метелю. Все, он уже, у него голова уже шатается. Шатается голова, он все, землю уже жует. Хорошо уворачивается, однако, я чуть-чуть подустал. Вот. Хотел локтем меня ударить, да? Замахнулся. Вот. Все, смерть твоему брату. На. Слушай, походу я сейчас выиграю, походу я выиграю. Один уже валяется, и если там не будет, теперь четыре человека против меня. Я устал, надо отдохнуть чуть-чуть. Погоди, я сейчас установлю выносливость свою. Нифига, он даже ногами может бить. Толкается! Все, он устал. Я чувствую, как он устал. Я его измотал. Девчонки, смотрите, как я дерусь. На, есть! 200 баксов Евгений заработал, ну что? Встаем! Свалили отсюда! Иди домой, блин! А Поднимай своего братишку. Че, а ребят? Ладно, ребят, мы теперь друзья. Подрались и подружились, правильно? Репутация. Некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире на сити и открыть новые возможности. А что, нехило? А почему нельзя повышать свою репутацию в мире закона? Хорош сам с собой болтать! Так, э -э. Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один, Я человек. один человек. И сознание И одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. На офигеть. То есть, раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса драсят. Да иди ты. Это было просто. А Риппер-то ваш часом не бухой был? А то рук вроде 4, но все как будто левые. Заткнись. Ладно, ребят, было весело, спасибо. О, там река. Ой, сколько здесь всего можно посмотреть. Глаза разбегаются. Ладно, пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ааа, боль! Я хотел прыгнуть на ее тележку. Ладно. Пойдемте к Джеки. Подвези, братан. Спасибо. Ю, я смог? Выходи, выходи, выходи, выходи. Джеки, я еду! Есть! Прекрасно. Итак, смесь вид Q. Ну, я меняю, жму. все. Такое ощущение, как будто это Little Big играет. Ау. Тихо. Сорян, сорян, аккуратней. Только учусь, только учусь, ребят. Арчер, бренд этой машины. Оу. Секундочку. Преступление. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Тут же, да? Тут прям гораздо строже люди. И полицейские, точнее, реагируют. Если такие строгие полицейские, то почему город такой весь в преступности? Нифига я так далеко ушел. Все, мы уехали с места преступления. Вон, 150 метров. Оп. И сюда. Проезжайте, проезжайте мимо. Объезжайте. Привет, Джеки. А я к нам с машины приехал. Уже готов. Давай, привет. А, вот и ты. Да. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Таких так есть и хочу. И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Ммм, как Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же вы звали? А, oh, да, Декстер Дэшон. De 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. <laughs> Черный Христос по смерти собственной персоной. Декстер Дэшон? Киану Ривз? Я не слышал этого имени. Я в тюрьму, когда он, скажу, он появится. что ты узнал. Последние года два он не появлялся. На улицах говорили, что он на каникулах. Два года? Это изгнание, а не каникулы. Что он делал? Наверное, загружал себя пиццу и наяривал на хардкорный вет. Главное, он вернулся и набирает новую команду. А мы свободны. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш миссия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Сайм. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя и дело в шляпе. Окей. Okay. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезный. То есть выбора у меня нет. Так, самый серьезный человек среди пиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падры и Вакаку, но Декстер это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все, как всегда. Приходишь ты на чужую территорию. Местный фиксер сразу показывает чайку и длиннее, но улыбается тебе. И обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно. Вы Ходите вместе выпить. Но бизнес есть бизнес. Красная Я пригнал твою тачку. знакомому в мастерской, чтобы подлотал я после с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Транспортное средство вызов. Чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство, используйте V. Постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, Дельтуин? Посмотрим, как она все. Встань иди. Погнали. Все. Да вообще-то у меня машину уже есть, я пригнал. Но ты проходи, не стесняйся. Это? Ну, в принципе, наверное, то же самое. Да, я спокойно буду ехать. Слушай, я даже не знаю, мне кажется, прикольнее из кабинки будет. Типа как в реальности. Сместья. Да ладно. Прохладно. Она Милаха. Понимает меня с полуслова. Блин, у игры получается создать это ощущение Вот ощущение, что ты живешь в этом городе Что ты делаешь то мутки Что ты такой весь затейник Это что, улица красных фонарей? Я, когда Вик тебе хром. Работу, Декс нам а как вы сюда проходите? Здесь даже двери нету! Как? Как вы... А, смотри, да. Пойдем Так, этот чел, странный А что это с ним такое? Ты что делаешь? Почему, почему, подме... почему он помечен? Опасный чувак, видимо. У него оружие, походу, есть. Пойдем, И Джеки. И не только вам. Ты чего? И, вы И смотреть в завтрашний день могут не только лишь все. Привет, Ви. Здоров. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с мести надо поболтать. Окей, у вас свидание, я, сидела, я понимаю. Ты сегодня веселый. Я всегда веселый. Там с кем-то а, кто-то общается Ой, как прикольно Ой, как круто здесь Йоу Все Погладить А, я думал, ее поглажу А, это котик Ты что, сфинкс, что ли? Сейчас, погоди А, это кто? Тебя тоже Ой, можно погладить? Мальчик. Пистолетиком, да? Мой мальчик, маленький Ладно, я просто погладить кошечку все-таки я добрый человек. Установка эгиперу-имплантов Популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник рипперов, где можно приобрести и установить импланты. Выберите нужный протез из списка и откройте для себя новые возможности. Привет! Как твои рипперские дела? Рад тебя видеть. А, у нас, смотрите, есть вот такое меню, это если мы зажимаем Alt. Понятненько. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну, а как ты вообще? Как дела? The... Получил заказ от нового фиксера yep. А, знаю, он из... по смерти А, я зачем нажал сказать, перемотать, у сорян okay, Типа того, что-то не так, Вик? Mm. Давай с ним повнимательнее Я слышал кое-что про этого Декса Он только с виду, спокойный дядя okay. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик Хочу прокачать оптику и поставить захват. <laughs> да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, -а -а, само собой. <laughs> Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Uh... У меня есть же деньги, да какие-то? Нет у меня денег. Не нуди вик, я тебе все верну с процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло, садись, расслабляйся. Ну давай. Я чувствую себя так, как будто бы я у стоматолога. Оптика, я всегда нервничаю в эти моменты. Я что у меня есть. И как раз для такого случая. Я просто не знаю, что со мной будет делать и будет ли это больно. Подключайся. Давай. А... Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Киберимпланты — это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях. В 2077 году установка имплантов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства. Ее могут проводить только специалисты-риперы. на о на Как много всего. Так, у нас есть лобная доля. Оптическая система. Есть ладони, мы можем в ладони что-то ставить себе. Также мы можем. Боже мой, как много всего нам придется. Ладно, давайте. Оптическая система, что это такое? Оптика Кероси. Улучшает зрение. Ячейка модификации платов. Распространенная система оптических платов, улучшающая зрение, позволяющая сканировать окружающие предметы. Вот это мне кажется важная вещь. Так. Типа мы что установили или как? Установили. Хорошо. Посмотрим, насколько это изменит нашу, наше восприятие, нашу картинку. Так. У нас доступны в ладонях какой-то предмет. Бал баллистический сопроцессор. Повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает оптический имплант с системой оружия, позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Так. А мы можем... Сколько мы можем их поставить? Доступны предметы два. Вот здесь вы сможете купить этот предмет, когда уровень характеристик репутация достигнет 11-го. понятно? Хорошо, в коже. Что мы можем в кожу установить? Ага, нам это не по карману, да, все. Ладно. И вот это. Вот мы можем микрогенератор поставить к кровеносную систему. Когда у вас остается меньше 15% здоровья, выпускается разряд тока и наносящий урон равный 20% запаса здоровья выбранного врага. Мне нравится. Вполне. Вполне, вполне. Иммунная система. Ничего нету. Ничего. Кожу мы ничего не поставим. Давайте просто повсюду да, прощелкаем. Да, и сенсор поставим. Чего ж там? Нельзя и нельзя. Получается, это все? Первый тип не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних. Лиц. Короче, объясню по простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано, но учти, тело все равно будет видно и идеально. Хм. Хм. Вот это подойдет. Как раз коннектится с Кирошей. Я готов. Вырезай. Отлично. Почем работать. Скажи, будет больно или нет? Заморозку, да, пожалуйста. Давай клади свою руку и, и заморозку для заморозки, чтобы не больно было шприцом колоть. У тебя что нового, Вик? Как Санта? Я что оттягиваю, нового? оттягиваю Прожектора? просто. Ну, если честно.. Все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил и с концами. Легенды я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Понимаю тебя, понимаю. Вот так, молодец. Только маникюр не испортить, он дорогой. Сейчас обезболим и можно ветку. А, я же просил заморозку перед уколом. Чувствуешь что-нибудь? Как будто у стоматолога, да! И что, прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Искользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Да ладно. Он прям вытащил мне глаз. Или выключил его, я не знаю. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу, может быть, неудобно. Но там, знаешь, помехи, бумаги, а или там, размытость... Он сейчас обратно вставит мне в глаз, в лицо, в мое... <смех> в мое лицо мне глаз вставил, боже мой. Ну как тебе? Все в порядке? Так, эм... охренительно. А что, поменялось? Что-то не вижу. <смех> Сканирование людей. Просканировать человека с помощью оптического киберопланта вы сможете узнать о нем много полезного. Насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному нетранеру также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Теперь сканер. Чтобы сканировать. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что. Виктор Вектор. Гражданское. Не будет считывать Значит, устойчивость к огню 60%, 50% к смерти, видимо. Лучший рипер в Уотсоне, ветеран Найт-Сити и старый друг Джеки Уэллса. База данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми, поэтому их судьба зависит только от вас. Это какой-то вестерн, прям уже. Хе -хе -хе. Тебе О, а, жесть. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Окей, достать. Так, а что с вирусом? Там еще этот нейровирус. С последней работы, проверишь? Я уже проверил и удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил поясов. Считай официальная проверка антивирусом. Спасибо, Вик. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу, еще два через час. Что это? И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации план. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. А, такой все стало. Видите? В шуму. Все. Покажи там всем. Только старика не забывай. когда выйдешь там в свою высшую лигу. Да-да-да, я тебе еще денег должен, получается. Я, я обязательно выплачу. Ты где там застрял? Давай, Джеки, пишет мне Йоу Ну-ка Жительница Найт-Сити Ника Гриффин Ты? Жительница Найт-Сити Принадлежности нету Сведения отсутствуют О судимости Эмили Тернер Ну понятно, хорошо Кого? Ты! Тахир Хадауи Интересно, не, неужели они для каждого это имя придумывали? Для каждого человека у тебя есть имя? Улыбнись, да? Скотт Хаммонд Или какой-то генератор имен? Он что, в вярочках очках что ли? Ты в VR-очках? Василий Николаев, жительница Почему то жительница? Василий Николаев, русский чувак Такие, как ты, всегда что-то продают. Что хочешь? А что-то можно? Угу. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я Боже мой, Джеки. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще, его... тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебе кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Гранши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Пойдемте, пообщаемся с ним. И на сегодня хватит. Не вам! Привет! Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Зачем достал? Убери! Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. оружие? Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия... Ладно, И я не буду вмешиваться машину? сейчас. Если я Окей. Ну, Здорово, ребят. Того Попробуй псих, а я Олег... за ним Даркевич. Надеюсь, все понятно? А ты кто? М Так, если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами. Используя несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие, эмигранты мигранты и некоторые боевые устройства. Модификации, которые превращают оружие в несмертельное. Если оружие боевое устройство или скрипт наносит несмертельный урон, это будет указано в их описании. Окей. Погоди. Это Декстер! О, блин, я Киану Ривза ожидал. Я знаю, что он в игре есть. Ладно, здравствуй. Привет, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дэшон. Собственной персоной. Не люблю, когда курит в машину. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю? И отдать Богу душу еще до 30 Спокойно дожди Это что, проверка? Ну, наверное, главное, чтобы тебя запомнили. Мне важна победа, а не участие. Цена не главное. <гум> <гум> <гум> Классика. Ладно. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Да, Уважаю. Да, понял. Теперь слушай. Конечно. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Погоди, дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Джекстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще два года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ну и что за дело ты примите? Есть один прототип, Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, -а, -а. у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Нет, конечно. Аппараты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой: сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма, потом поговори с заказчицей Биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз «Мелитеха». Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстремовцы. Среди этой техники был бог Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот борт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрем. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь план главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Добавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Милитеха. Так, эм... А кто это мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парни, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из пассива. Попросили, чтобы я перестал спрашивать А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ То есть пойдет прямо в пекло Меня там не будет Тебак не очень любит людей А Джеки не лучший представитель, сам понимаешь почему Так что выбор пал на тебя Думаю, я знаю все, что надо Пора за работу Как приятно слышать Встреча с Эвелин Паркер я тебе устрою А болтом займись уже сам Окей Слишком много информации все Будем по ходу дела разбираться Все я точно не запомню И еще мистер Ви Да Так тихая жизнь или смерть в лучах славы М -м. Я же уже ответил Или он... До скорого. Или он так просил, знаете, чтобы... Поскольку... Вот сейчас я вступаю на дорожку. Точнее, я решаю, на какую дорожку вступить. Джеки, я поговорил с Дексом. Горди, ты большой человек во всех смыслах, скажи. Так. Этот хрен меня обрабатывал. хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстремом и Мелитех. <куда> какой-то бот. Военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, э, да, слышал. Ройс устроил брику, творцовый переворот. Типа того, Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Так. Да, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром как наркота для торчка. И еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе. А так что будете делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовал кого-то из команды. Декс отправил меня. О, хозяин, барин? Итак, с кого хочешь начать? С Мальстремовцев или Спаркер? А, Закачиться, наверное, начну. Я бы сначала встретился с Паркером. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орали. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почем. Аста-ну-эго. Хорошо. Декстер, спасибо, что подвез меня прямо к нужному месту. Дальше я сам. Это прям мой личный убер был. Хорошо, давайте сохранимся. Сохранение. Прекрасно. Мне нравится, пока что мне нравится, друзья. И если вам тоже нравится, то обязательно поставьте лайк, чтобы я видел, что вам это все интересно и вам интересно проходить со мной. Также не забывайте про мои соцсети, про подписку на канал, если вы здесь впервые. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте все уведомления, чтобы не пропускать новые прекрасные видосы, которые здесь выходят. Также очень важный момент. У меня открылся уже месяц, как открылся собственный сайт с комиксами моими и с мерчом, моим официальным мерчом. Так что заходите по ссылке в описании, приобретайте, поддерживайте меня Мои проекты. Но с вами был Юджин, и всем пять!